Всем привет, ребят! В этом видео поговорим о множественных источниках быстрого дохода. Я расскажу 5 конкретных вопросов, которые вы можете задать себе и выполнить это задание прямо в процессе просмотра видео, которое поможет вам создать источники пассивного дохода, источники активного дохода. Я расскажу о том, какие источники дохода есть у меня и последовательно отвечу на все эти вопросы самостоятельно, для того, чтобы вы могли вместе со мной это задание выполнить и отписаться результатов в комментариях. Как обычно, ставим лайк авансом, подписываемся на канал, жмем колокольчик и пишем комментарии под этим видео. Это помогает каналу расти, а у нас появляется больше мотивации для того, чтобы выпускать новые уроки. Итак, Поехали! Первое, что стоит э, понимать, это один очень плохое число. Одна работа, один источник дохода, одна пенсия, э, один, практически, это, хотел сказать, одна жена, одна девушка, нет. В некоторых случаях один есть хорошее число, но когда речь заходит о пассивном доходе, либо о активном доходе, желательно, чтобы такого дохода было много. Это на самом деле очень просто, потому что есть один источник дохода очень быстро может стать, что у вас останется ноль источников дохода. Поэтому для этого, как обычно, нужна подушка безопасности, которая позволит вам пересидеть это время, сделать что-то со своей жизнью для того, чтобы у вас стало много источников пассивного дохода. Итак, давай разберем несколько вопросов, на которые тебе стоит ответить, для того, чтобы понять, какие источники пассивного дохода и активного дохода ты можешь создать. Первое – это источники пассивного дохода. Это доход с активов. Я уже показывал отдельных видео, тему, с арендными стратегиями, мы конкретно разбирали все эти стратегии, поэтому рекомендую посмотреть их на канале, они будут в описании и в подсказках, это вот здесь сверху, там тоже есть подсказки, мы все полезные материалы на нашем канале оставляем там, поэтому рекомендую туда тоже посматривать. Хорошо, давай расскажу о моих, то есть первый вопрос какой доход с активов я могу получать, в моем случае это сдача недвижимости в аренду, это доходные дома, доходные апартаменты, это пенсионная недвижимость, та программа, которую мы реализуем прямо сейчас, я о ней отчеты в инсте, поэтому тоже можете подписаться и смотреть. Следующий это денежный поток с доходным сайтом. Здесь на самом деле. Очень важное направление моего портфеля, потому что есть компания, которая занимается доходными сайтами, которая развивается. И я в это направление лично инвестирую. То есть я покупаю проекты, улучшаю их, продаю проекты. То есть я занимаюсь активной деятельностью, в том числе у меня есть инвестиционная часть, где я просто инвестирую и получаю пассивный доход. Также у меня есть часть от управления, это тоже является отдельным источником дохода. То есть я мог бы, как инвестор, например, купить сайт, отдать кому-то он бы управлял. У меня был только инвесторский доход. С другой стороны, я занимаюсь управлением сам и у меня от этого есть тоже часть дохода и такие вещи ну просто их необходимо разделять когда это твой активный доход когда это твои инвестиции я выдаю займы то есть это тоже часть моего портфеля я планирую видео про портфель поэтому если эта тема тоже актуальна также отпишитесь в комментариях доли в бизнесе то есть у меня есть доля в софтверной компании у меня с партнером доля в мебельном бизнесе у нас есть видео этих ребят на канале Соответственно, когда вы участвуете доли инвестициями в бизнес, вы также получаете пассивный доход, иногда вы участвуете компетенции. Я отдельное видео делал на тему того, как инвестировать в компетенции, тоже, если вам, в принципе, тема интересна, тоже можете посмотреть. Я даю пошаговый план, какими именно компетенциями вы можете заходить, в какие бизнесы, за что люди готовы платить, тоже хорошая тема. То здесь мы делаем некий обзор множественных источников дохода. Так, даю клиентов под ключ за долю, то есть, если есть компании, которая оказывает хорошие услуги, я могу им предоставить клиенту. Причем это основное направление компании WebTurbina, то есть это моя компания. У нас есть определенные требования. То есть, у нас на доске написано ценный конечный продукт, который мы производим. Это вин-вин конверсии. То есть когда мы организуем взаимодействие, в первую очередь должен быть доволен клиент. То есть тот человек, который заплатил деньги у него должна быть оказана услуга с превышением, то есть обмен с превышением, он должен получить больше результата, чем он купил, это в идеале, да, очень часто бывает так, что результат равен тому, что он получил. Ну окей, я заплатил, я получил, скорее всего буду обращаться, но он не является реаним фанатом, он просто при необходимости будет заказывать эти услуги. Это тоже для российского бизнеса окей, но всегда нужно стремиться делать обмены именно с превышением. Второе, получает выгоду тот партнер, который оказывает эту услугу и получает выгоду нашей компании, то есть три. В одном месте тогда взаимодействие происходит. Хорошо. Первый вопрос – это какой доход с активов? Второй вопрос – какие услуги я могу оказывать? Вы можете ставить видео на паузу и писать сами свои активы. То есть, например, выписать активы. Получаю доход с офиса, сдаю доходный гараж. Есть доходный гараж, почему-то не сдаю. Надо сдать. То есть, вы выписываете те активы, которые у вас есть, и дают они вам пассивный доход или не дают. Соответственно, второй вопрос это какие услуги я могу оказывать? В моем случае у меня есть годовая программа, коучинг-программа пассивный доход под ключ. То есть вы в нее приходите в течение года, вы можете приходить любые программы. Территория инвестирования, там порядка десятка программ, начинают крипты, доходных сайтов, заканчивая доходными домами и в том числе модулем пенсионной недвижимости. Второе ⁇ это отдельные онлайн-курсы по стратегиям. То есть обучение это является ключевая точка роста в любой теме. Будь то бизнес, будь то инвестиции, потому что любая тема, в которую я прихожу, она начинается с обучения. И несмотря на то, что очень многие критикуют этот способ множественного источника дохода, да, то есть этот источник дохода на самом деле, если бы мы не учились, то есть если бы не было этой история, то в принципе мы наверное, до сих пор сидели на деревьях а онлайн обучение она позволяет людям находясь далеко там в десятках тысяч километров делиться своим опытом, передавать свои результаты и на мой взгляд, если обучение качественное, мир становится действительно лучше. Поэтому, ну я считаю это очень мощная стратегия для того, чтобы найти человека с результатом и помочь ему масштабировать на большое количество людей. То есть это как раз ответ на вопрос, как этот результат, как ту ценность, которую ты даешь масштабировать массово. Автоматизирую продажи, ну тут чаще всего, это я про свои услуги, тут э, чаще всего это просто вход в в каких-то проектов, то есть мы организуем просто каналы под ключ и даем готовых клиентов, опять же если это связано как-то с нашими темами бизнеса, инвестиций, заработка в интернете, то есть мы обычно ну, работаем с ребятами, но опять же в принципе инвин конверсии никто не отменял. Третий вопрос, какую ценность я могу дать? То есть первый вопрос был, какие активы мне деньги дают? Второй Вопрос, это какие услуги я могу оказывать, то есть некий активный доход. Третий вопрос, это какую ценность. То есть не что я, я могу копать или я могу там построить дом. Это отличная ценность. Вопрос... То вот когда вы понимаете, либо когда вы можете дать эту ценность, для кого вы можете дать? Вы можете, например, просто строить дома, можете делать доходные дома и брать их последствия в последствии То есть согласитесь, это гораздо большая ценность. И тут конкретно понятно кому и у вас уже нет конкурентов. Если вы просто строитель, вы всегда будете бороться за заказы. Да? Если вы еще в тендерах участвуете, вы еще больше будете бороться за заказы. Но если вы делаете нишу в голубом океане, приходите, создаете что-то для кого-то конкретно максимальную ценность то здесь на самом деле самые интересные деньги то есть когда вы определяете свои ценности моя ценность это пассивный доход под ключ то есть я могу помочь вам создать пассивный доход под ключ. И следующий вопрос, это как сделать это максимально быстро. То есть мы здесь смотрим, у меня есть несколько путей, вы для себя выпишите свои соответствия со своей ценностью. То есть имеет смысл подумать, может быть видео остановить там на паузу, ну я просто рекомендую выписать эти истории на бумаге, потому что они вам помогут распаковаться и осознать то, что множественные источники дохода зависят в первую очередь от того, какую ценность, какие ценности вы готовы отдавать то есть что именно за что люди готовы вам платить в первом случае это вам готовы платить за то что вы им аренду жилье сдаете там или велосипед свой на прокат да либо вы услуги оказываете но когда вы понимаете вот эту упаковку ценности это на самом деле очень прикольно есть такая тема продавцы ценности это в b2b есть книжка такая рекомендую почитать если вот найдете я не знаю если она в продаже нет я лет 7 назад нашел она мне очень сильно показала то, насколько твой доход зависит именно от того, какую ценность ты создаешь. Как сделать это быстро? В моем случае, если я создаю пассивный доход под ключ, первый, я могу вас научить. Да? То есть вы можете любой инструмент выбрать, пройти самостоятельно. Это будет достаточно дешево, и это будет достаточно быстро, но при этом вы пройдете все этапы самостоятельно и создадите что-то. Вторая история есть годовая программа, где в рамках целой системы не конкретный инструмент, а вы Проходите, сначала понимаете свою финансовую ситуацию, планируете свои инвестиции и дальше уже конкретные инструменты в течение года внедряете, то есть есть безлимитный доступ к этим курсам, есть сообщество, есть поддержка, есть контакты, связи, то есть среда, которая помогает вам двигаться быстрее. И наконец есть такая тема, как пассивный доход под ключ, который можно просто купить, то есть у нас недавно было несколько сделок по доходным сайтам, соответственно клиенты приезжали и просто покупали готовый Актив команды с наполнением, просто инвестировав свои средства, они получали пассивный доход и хобби в придаче. То есть это интересная тема, которой приятно заниматься, и за это еще и готовы платить. Также у нас есть несколько тем, связанных с готовым бизнесом. Если вы планируете инвестировать, например, от 2 до 4 миллионов в среднем. От, да, от двух, от четырех и выше, то соответственно мы можем под вас подобрать конкретный бизнес, который вы можете купить и начать получать доход прямо там с первых дней. Соответственно если тем тоже актуальна, пишите в инсту, пообщаемся, я дам конкретные контакты ребят, которые этим занимаются. Итого, то есть когда я понимаю то, что основная ценность моя, и я ее могу доста доставлять быстро несколькими способами, то есть я могу проводить обучение по инструментам, я могу делать годовую программу, я могу сводить людей между собой, чтобы люди получали, покупали результат под ключ, а другие давали этот результат. То есть моя задача это все организовать и доставить скажем, максимальную ценность. 5 вопросов, которые вам нужно задавать. Какие активы принесут вам доход? Какие услуги вы можете оказывать? Какую ценность вы можете дать и кто за это готов платить? То есть Желательно вот пример с упаковкой разобрать себе. Да? Четвертое, это как эту ценность сделать максимально быстро и максимально большому количеству людей. Да, вот это тоже надо важно понимать. И пятое как сделать результат под ключ. Что-то, то есть, вы делаете трафик, либо вы даете конкретно продажи бизнесу. То есть у нас будет видео про инвестиции и компетенции. Там еще подробно я разберу эту стратегию, про результат под ключ, и то какие компетенции нужны бизнесу и кто за это будет готов платить. Если это видео оказалось полезным, как обычно, ставим лайк, подписываемся. И в комментариях пишите ответы на эти 5 вопросов, а также пишите, какие видео или какие стратегии разобрать в следующих уроках. Пока!